Привет! Меня зовут Никита, мне 30 лет, и я занимаюсь развитием корпоративной культуры. Не так давно я обратился к Ирине Бухаревой по вопросу личностного роста и анализа моего почерка на предмет выявления тех трудностей и ограничивающих факторов, которые не позволяют мне расти и развиваться дальше. Я для себя открыл очень много нового и никогда не знал, что в почерке может скрываться столько. Я писал текст, делал какие-то зарисовки, картинки Ирина все это проанализировала И результаты меня просто впечатлили Одним из камней преткновения в моем дальнейшем развитии был, Была усталость и тот уровень стресса, который накопился за последнее время Собственно, уже сейчас я иду на пути к решению своих проблем Уже десятый день я здесь, на солнечной клубе отдыхаю Собираю мысли в кучу много думаю, много размышляю и чувствую себя гораздо лучше, чем ранее. Хочется сказать Ирине большое спасибо за это. И по возвращению в Москву я обязательно займусь остальными аспектами. И еще раз переслушаю наши записи, чтобы понять, на что следует обратить внимание уже непосредственно в рабочей деятельности. Консультации Ирины я рекомендую всем тем, кто хочет открыть себе что-то новое или критически взглянуть на текущие проблемы. Потому что... Почерк действительно это уникальная история, которая позволяет раскрыть всю ту полноту ощущений и те скрытые моменты, которые мы не можем выразить в беседе с психоаналитиком или просто в разговоре с друзьями. В общем, всем очень рекомендую. Ирине еще раз большое спасибо. Я пошел купаться на море, потому что надо ну, да, Цените себя, свое время, большое спасибо, всем пока.